Не утихают споры и разговоры по поводу коронавирусной инфекции, которая успела распространиться по всему миру сегодня поражать здоровье российских граждан под летального исхода. Этот ужасный факт наводит страх на население, которое не в состоянии достойно защитить себя от этой страшной заразы. Но весьма странными методами борьбы с вирусом можно назвать ограничения для наших граждан со стороны нашего государства. Наша власть считает, что эта борьба с вирусом в виде ограничений передвижения движении граждан Закрытие курортов в Краснодарском крае в августе этого года, введение QR-кодов на общественном транспорте и помещение различных заведений, там штрафов в размере 4000 рублей за отсутствие защитной маски. Что все это эффективно. Насколько это эффективно, поможет человеку не стать жертвой коронавируса и не речь температуры в плюс 38-м Вирус обойдет все эти искусственные человеческие ограничения и может пройти любого из нас. Ведь никто не застрахован от коронавирусной инфекции. Эти методы борьбы, борьбы больше похожи на издевательства со стороны государства. Методы должны быть более эффективными и не нарушать конституционные права граждан. Но по поводу проблем общей вакцинации населения до сих пор возникает много вопросов. Сам по себе коронавирус возникнет на пустом месте. Это не просто пандемия мирового масштаба, которая забирает жизни людей по всему миру. Это биологическое оружие, которое было запущено как программа, способствующая решать несколько задач. Первая из них Усиление контроля за на населением со стороны глобалистов. Второе. Это сокращение населения Земли, особенно стран с крупной численностью. И третье. Это повышение прибыли на всех соответствующих процессах в виде продажи масок, лекарственных средств, медицинского оборудования, продажи вакцины и прочих вещей. Раз уж мировые элиты цинично используют коронавирус для достижения своих целей, то что им мешать вновь использовать вакцину против населения России и других стран мира? Никто точно ведь не знает о последствиях этих прививок, какие будут побочные действия у вакцинированных. Сейчас добровольная вакцинация постепенно превращается в принудительную, что выглядит как фашистские действия странных государств, когда человека заставляют прийти к привычным функциям и сделать, сделать укол, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции. Кстати, в свете последних событий не хочется приносить себя как антиваксарам, тем людям, которые пытаются противодействовать как-то. Просто ну, это дело должно быть добровольным. Человек сам должен как бы, принимать решение, стоит ему делать прививку или нет. Конечно, говорить там, впрямую, вот, провести пропаганду, что нет, не надо, такого, конечно, делать тоже не стоит. Но и государство тоже, как бы, и действия соответствующие можно сделать выводы.